Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Я надеюсь, вам он очень понравится. Всем хорошего просмотра! Приходит мужик к врачу, ух, горло, нос. растягивает ширинку, вываливает свое достоинство и говорит, вот, смотрите, синий, приплюснутый врач. Да, вам, наверное, к урологу. Мужик, да нет, нет, я именно к вам. «Послушайте меня, пожалуйста!» «Понимаете, мы с друзьями собираемся в банке, выпиваем!» «Врач, да вы понимаете, я врач, ухо, горло, нос, но я не лечу алкоголизм и сопутствующие заболевания!» Мужик продолжает, «Да нет, но вы дослушайте меня до конца! Да вы мне, вы, врач, мне нужны!» И продолжает, «Сидим мы, значит, паримся с друзьями в баньке!» Ох, Играем в такую игру, садимся вокруг стола все, все достают свое ох, богатство. А ведущий ходит со сковородкой в руках и со всей дури потом по стол, как шмякнет, и говорит, хо! Кто не убрал? Вот видите, что получается. Доктор, ху- вам скорее уже нервопотолог нужен. Может, Спасибо, что досмотрели это видео до конца Оставляйте свои комментарии Всем пока-пока